Всем привет, сегодня я продолжаю проходить террари 1.4 на Android, И в этом видосе я сначала хочу выформить ключ Ключ пустыни, потому что я увидел данжи в прошлом видосе сундук пустыни Мне хочется его открыть, и я решил выформить ключ Но я также фармлю ключ из кримзина, кожи... потому что я построил на границе двух биомов такую вот арену То есть я хочу убить двух зайцев сразу, какого я убью первого я не знаю Но должно получиться Хочу попросить вас обязательно поставить лайк на видос или дизлайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вам понравилось. Если не понравилось, желательно тоже подписаться, но я понимаю, что вам лучше поиски не засорять. Ой, подписки не засорять, потому что кто-то подписан даже на тысячу ютуберов. Мне просто это очень нужно, потому что сейчас куча ютуберов, которые снимают... Контент даже хуже, чем мой, я не знаю, как это возможно, снять хуже, чем я, но есть такие люди, они почему-то почему попадают в поиск, не потому что они вот а, потратили на это деньги, они применили какие-то свои навыки по оптимизации или что-то типа того, нет, а им просто повезло, мне просто не везет, а с 1.3 мне повезло, с 1.4 нет, бывает такое, вот, поэтому я прошу подписаться на канал, поставить лайк и попытаться, ну, распространить как-то видос, если вам, конечно, не сложно. Потому что, ну, типа, я, я когда ютубер просит, я всегда это делаю. Потому что я прекрасно понимаю, что он э, чувствует и что он хочет от меня. Вот, поэтому надеюсь тоже на ваше понимание. Сейчас что я делаю? Я хочу найти призывалку для босса. Для босса Королева Слизень. И, кажется, я ее уже нашел. Если вы видите, ее... Э, ну, она справа находится. Если не видите, если видите, то очень хорошо. Э, смотрите, моя цель такая на этот видос. Я хочу убить близнецов. Глаза. Механического босса, чтобы скрафтить себе посох призывания. Этих самых близнецов. Для этого мне нужно получить какой-то маунт. Королева Слизни, например. Чтобы быстренько летать. Но чтобы убить Королеву Слизни, мне нужен вот такой был корабль. И мне пришлось его добывать. Поэтому давайте я сначала убью Королеву Слизни. И потом посмотрим. Потому что мне кажется, что маунт с нашествием пиратов почему-то покруче будет, чем у королевы. Давайте просто посмотрим, сравним их, а может быть и не сравним. Если мне понравится сейчас летать, его вот эта вертикальная скорость, тогда я им пройду, наверное, и близнецов легко. Потому что я проходил близнецов, вот честно говорю, раз 17. Где-то так примерно. То есть вы понимаете, да, это даже, допустим, даже если я брал какие-то зелья какие-то призывалки я не знаю как-то с, с помощью читов скручивал день и ночь если мы уместим каждую попытку в минуту то 17 минут но ну это это уже просто время много а плюс я должен полетать и убить все нафармить опять стрелы короче это это плохо поэтому я решил что лучше не рисковать еще раз, еще день тратить на это. Выпустить видос сегодня и пройти 100% с хорошим маунтом. То есть с крыльями я говорю, что у не получается. Добыть крылья, у которых скорость выше 38, вертикальная, ой, горизонтальная скорость, невозможно. Пока я не перейду на более, ну, пос, последнюю стадию игры. То есть мне нужны крылья, которые быстрее. А это последние крылья или же крылья реброна. Но, как вы понимаете, я не могу достать никакие из этих. И остается только надеяться на маунт. Но, к счастью, есть вот такой замечательный маунт, который летает очень быстро. Кстати, королева слизни, в принципе, очень легкий босс, если у вас есть вот такая вот штука. Потому что она просто летит, вообще за вами постоянно. Ничего не производит, никаких атак, никаких действий по отношению к вам. Только из-за того, что у нее очень большая скорость, и до вас атаки ее не доходят. Это единственный плюс этого босса. Её, его очень легко победить этим способом. Ну, в общем, и все. Надеюсь, что сейчас выпадет маунт. Давайте посмотрим. Кстати, статую я думаю, потом поставить специально такую, какую-то комнатку для коллекции. И давайте мы откроем, наконец-то, этот сундук. Посмотрим, что же там лежит. Так, я очистил инвентарь. Ну, как очистил? Место чуть-чуть освободил. Приблизим. И посмотрим, что же здесь лежит. Отлично, маунт есть. Ну, броня, расходники и вот такая вот штука, которая призывает сфера. Давайте наденем ее вместо луны от оборотня. Что-то я не понял. Ладно, тогда так сделаем. Почему он выбрал червя? А, он первый стоял, я понял. Все мои аксессуары. Зачарованно, кстати, на броню. Очень хорошо, что здесь можно фармить монетки просто изи. Пока я фармлю остальные ресурсы для стрелы и прочего, монетки, короче, капают очень быстро. Правда, сейчас у меня только одна платина осталась после всякой вот этой фармы. Теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу спокойно себе скрафтить посох. Но я сделаю это потом, когда убью близнецов. То есть я почувствовал, что маунт мне пригодился. А маунт мне понравился. Давайте будем убивать босса. Ну вот, наконец-то мы призвали глаза. Теперь можно попробовать. Вообще, сложность заключается в том, что меня догоняет с плазмолит, короче, какой-то вот этот глаз, стреляющий плазмой зеленый. Он догоняет меня, таранит, и я не могу ничего сделать, потому что он как будто притягивает к себе. В этом проблема, я не могу выворачиваться из-за скорости. То есть даже вот этот вот аксессуар от глаза к тунху меня не спасает. А здесь же такой проблемы нет. Потому что у меня есть замечательный маунт, который опережает боссов. Не понял, я даже, я даже от него улетел. Я улетел на босса. представляете, насколько быстрая у меня машинка под задницей теперь. Ну, в общем, я думаю, проблем вообще с ним не будет. Но на всякий случай я не буду никуда обрезать записи, сокращать ничего. Чтобы вы видели, да, способ все-таки работает. Можно использовать его, я честно не знаю, есть на ютубе или нет. Такое же прохождение, точность такой же. Но как за интересный способ пройти близнецов можно взять себе на заметку. Я так скажу. Тактика, опять же, моя заключается в том, что сначала нужно убить стреляющего изо рта вот этой вот зеленой жижи глаза, а потом уже лазерника, потому что лазер по сути не представляет из себя никакой опасности, если он находится в одиночестве. А вот когда они играют вместе против тебя, это уже проблема. Потому что пока ты будешь ворачиваться от дичьих атак, дальние атаки тебе все-таки достанут. Если же убить лазера первым, то это не получится сделать, потому что пока ты будешь убивать его и уворачиваться от всех лазеров, которые будут спамиться с необычайно высокой скоростью, Тебя будет э, очень сильно тревожить в ближней атаки, То есть лучше убивать всегда вот этого заднего глазом. Вот этого вот, который сейчас впереди, да. Ну вы поняли, в общем. Я не по... А почему у меня так много ХП? Мне кажется, что-то очень много. Когда он помрет уже? Кстати, я столько раз я попадался в свои же ловушки, которые я расставил здесь. Я их даже все позакрывал теперь. Меня так бомбило тогда... Жалко, что я не записываю вот в лайф-режиме, потому что я не могу указать все свои эмоции, какие я испытывал тогда. Это было ужасно. Мне оставалось буквально 10 тысяч хп у босса. У меня было где-то 150 хп, то есть шансы были 100%. Я провалился в свою ловушку, и вот этот вот во второй фазе а, а, плазмометный глаз, он мне просто стер. Очень обидно, кстати, он сейчас сдох уже, да, получается? Ну тогда можно разобраться с лазером очень просто. Ну, типа, изи Отличный маунт, кстати, мне даже кажется, что он лучше, чем ключ, который падает с нашествия инопланетян Вот подписчик написал в комментах, типа, мне вот его маунт, он даже лучше, чем от НЛО. Я откуда думаю, да какой-то, как может быть и маунт, который падает в самом начале хардмода, быть лучше того, который падает, ну, ну тоже где-то в хардмоде Не в конце, конечно Ну, типа, с НЛО я помню, что тарелка была очень крутой Оказывается, он реально лучше Вообще, гораздо лучше ну, тут э, первый фактор, это, конечно же, скорость. И второй, то, что его очень легко достать. Карту выфернить просто в море зашел. Три минуты побегал по дну, и все, у тебя карта есть. И вероятность 25% то, что ты выйдешь корабль. Это круто. Давайте посмотрим, что выпало с глаза. Я очень надеюсь... <з> Какая разница, что выпало? Потому что я в любом случае скрафчу себе сейчас э, посох И, в общем-то, на этом закончим серию. Вот, мы крафтим посох. Оптически, да. Отлично. Все, посох скрафчен. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.